Я снова рад приветствовать вас на нашем канале. У нас очередная новинка, это электролизный газогенератор S1000 ACS Aera. Газогенератор оснащен воздушной системой охлаждения и системой автоматической коррекции и стабилизации тока. Основные технические характеристики. Максимальная потребляемая мощность 3800 Вт в час. Максимальная производительность – 1200 литров газовой смеси в час. Средний расход дистиллированной воды – 750 мл в час. Вес газогенератора – 150 кг, а габаритные размеры – ширина – 50 см, высота – 97 см. И длина корпуса 88 см, а с учетом транспортировочной ручки 92,5 см. Теперь немного о настройках газогенератора, доступных пользователю. Теперь у пользователя появилась возможность изменять напряжение, подающееся на электролизер по своему усмотрению. Диапазон изменения уровня напряжения очень широк, от 5 до 240 вольт. А также у пользователя есть возможность задавать максимальное значение потоку, которое будет поддерживаться системой в автоматическом режиме. В системе блока управления газогенератора имеется встроенный таймер. Пользователь может задавать время автоматического отключения газогенератора в широчайшем диапазоне от одной минуты до 24 часов. В данном режиме пользователь может вывести на дисплей отображение информации на выбор в паре с силой тока уровень напряжения, подающийся на электролизер, либо отсчет времени по таймеру. Ну а в данном режиме настройки блока управления вы можете задать тип ограничения потребляемой мощности, фазовый, либо импульсной. В системе газогенератора имеется встроенный контроллер для настройки автоматической работы системы охлаждения. Вы можете изменять температуру включения системы охлаждения и температуру ее выключения. В состоянии покоя на дисплее контроллера отображается температура электролита в реальном времени. Газогенератор оснащен системой безопасности, отключающей подачу электропитания на электролизер при увеличении давления газа в системе. Отключение подачи питания на электролизер происходит при достижении уровня давления в 0,4 атмосферы. Дорогие друзья, наше оборудование имеет достаточно обширную область применения. Наши газогенераторы могут быть использованы в качестве газосварочного оборудования. Они могут быть использованы в качестве систем для очистки автомобильных двигателей от углеродистых отложений. А также наши газогенераторы могут быть использованы в качестве источника бесперебойного питания для обеспечения работы до 50 рабочих постов на промышленном ювелирном производстве. Если вас заинтересовало данное оборудование, пожалуйста, обращайтесь к нам по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии под этим видео, ставьте лайки, заходите почаще и вы увидите еще много и много интересного. До новых встреч, друзья! Всем пока!